Главы МИД Кыргызстана и Казахстана поговорили по телефону. В Бишкеке открылся цех по изготовлению дорожных знаков. План по налогам с начала года перевыполнен на 1,3 миллиарда сомов. Таможня за первый квартал 2023 года перевыполнила план почти на 1 миллиард сомов. В Бишкеке обсуждают переименование улицы Горького. Эскиз бизнес-центра, который появится в центре Бишкека, на месте сгоревшей генпрокуратуры. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Джинбека Кулубаева с вновь назначенным заместителем премьер-министра иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлео. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы повестки кыргызско-казахстанских отношений, обменялись мнениями и наметили перспективы дальнейшего взаимодействия в и многостороннем форматах сотрудничества. В государственном учреждении производственный инновационный центр при Министерстве транспорта и коммуникации введен в эксплуатацию цех по изготовлению дорожных знаков. В церемонии открытия цеха приняли участие руководители подведомственных организаций ведомства во главе с министром транспорта и коммуникации Телеком Тикибайвым. Сообщается, что оборудование для изготовления дорожных знаков было импортировано из России. «Производительность введенного в эксплуатацию оборудования составляет 200 дорожных знаков в день». Государственная налоговая служба Кыргызстана за январь-март 2023 года собрала 54 миллиарда 589,3 миллиона сомов налогов и страховых взносов. Как сообщает пресс-служба ведомства, установленный план перевыполнен на 1,3 миллиарда сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года собрано больше на 8 миллиардов сомов. Государственная таможняя служба Кыргызстана за первый квартал 2023 года перевыполнила план почти на 1 миллиардов сомов. Как отмечается за март 2023 года по состоянию на фактическое поступление таможенных платежей составил 8,1 миллиардов сомов. Плановые показатели, установленные Минфином Кыргызстана, исполнены на 107,5% или собрано больше на 568,9 миллионов сомов. Бишкек обсуждает переименование улицы Максима Горького на улице шейха Заида Бин Султана Аль-Нахаяна. Как сообщили агентству пресс-службы Бишкек Глах архитектуры, в настоящее время городские власти обсуждают данный вопрос. Вопрос переименования улицы на комиссии не рассматривался, сообщили ведомстве. На месте сгоревшего здания генпрокуратуры планируется построить бизнес-центр. Как сообщил агентство-менеджер проекта Нурбек Буатбеков, мэрия предоставила землю в аренду на пять лет фирме «Шака». Буатбеков добавил, что документы эскизного проекта скоро будут несены на рассмотрение в глав архитектуры.